Bonjour les amis. Здравствуйте, друзья! У меня сегодня новинка. Иногда ломаешь голову над тем, чем бы покормить своих домочадцев чем-то этаким. Однажды мне на ум пришла вот такая идея. Я взяла продукты, которые есть в каждом доме, и приготовила из них вкусный, быстрый и оригинальный обед. И в бюджетном плане, честно говоря, лучше тоже не придумаешь. Чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Итак, с тостового хлеба срезаем корочку, если она есть. Каждый ломтик хлеба раскатываем в тонкую лепешку, без фанатизма. примерно вот такой толщины. На раскатанный хлеб выкладываем пластинку ветчины или колбасы и тертый сыр. У меня здесь моцарелла, подойдут сыры твердых сортов. Оставляем нетронутой небольшую полоску хлеба, закатываем заготовку в рулет, смачиваем оставленный кончик водой и плотно склеиваем рулет. Вот и вся работа. Нам осталось взбить яйца с молоком или со сливками, добавив в эту смесь немного тертого сыра и приправить по вкусу. На дно формы залить немного смеси, выложить поверху готовые рулетики. залить остатками яично-молочной массы. У меня это блюдо запекалось ровно 25 минут при температуре 180 градусов. И вот что получилось. Оно легко разрезается на порционные куски. Снаружи и внутри очень нежная, а в целом вкусный, ароматный и сытный обед для всей семьи, который займет у вас совсем немного времени и средств. Пробуйте, готовьте, ставьте лайки или дизлайки, ваши отзывы и мнения мне интересны. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!